Всем привет! Несмотря на то, что в дикой природе, большинство животных знают на кого могут охотиться, а на кого нет. Иногда бывают случаи, когда они связываются не с тем противником и в сегодняшнем ролике вы увидите самые неудачные моменты, когда животные ошиблись в выборе соперника. Когда слон переходил в водоем, наполненный бегемотами, то одному из них это не понравилось, и он решил укусить слона за хвост. Но тот сразу же ему аккуратно намекнул, что лучше так не стоит делать. А эта гиена, наверное, еще долго будет обходить стороной ослов. Нападая на газель, лев даже не мог подумать, что может попасть в ее обманный маневр и чтобы не опозориться перед другими собратьями, сделал вид, что просто решил пробежать мимо. Реакции этого грызуна можно только позавидовать и благодаря своей ловкости он в два раза быстрее реагирует на нападение гремучей змеи, что позволяет ему избежать укуса. Этот тигр хотел узнать как дела у медведя, но ему не понравились лишние вопросы и он попросил тигра больше их не задавать. Эти гориллы решили подурачиться рядом с вожаком стаи, нарушая его личное пространство, о чем позже он их предупредил. Лошади очень терпеливые животные, но этот петух достанет кого угодно, и даже после того, как он отгреб копытом, он продолжает ей надоедать. Когда цыпленок остался совсем один, его приметила эта ящерица, которая решила им полакомиться, но маленький цыпленок не дал себя в обиду и объяснил рептилии, чтобы та даже не думала раскрывать свой рот. Когда лиса хотела полакомиться яйцами орла, она совсем не ожидала, что в гнезде будет ждать ее один из родителей. Обычно змеи боятся кошек и стараются к ним не приближаться, но эта кобра слишком близко подошла к пушистику и начала ему угрожать, за что и получила по заслугам. Это именно тот случай, когда ты являешься царем зверей, но все же понимаешь, что лучше уступить дорогу агрессивным подданным. никогда не делайте так, как эта собака, она решила проверить на прочность бубенцы этого быка, за что потом сильно пожалела. А этой утки явно по всей видимости не хватает адреналина в своей жизни. Эта собака усвоила на будущее, что лучше просто так не лезть к игуане, как и этот кот. Эта горилла впервые увидела гуся и решила поближе с ним познакомиться. Но гусь оказался не очень дружелюбным и прогнал бедного примата подальше, невзирая на его превосходство в размере. А на этих кадрах страус дал понять гепарду, что тот напал не на ту добычу. Интересно, чем этот кот мог так не угодить черепашки? Убл мать, а ну иди сюда, говору собачья, а дурешил ко мне лезть ты, засранец, вонючий мать А? Ну иди сюда, попробуй меня так тебя сам, трать. Будь она не чертов, будь ты проклят. Иди идт, тебя всю твою семью, говта собачья, жлоб вонючий, дис, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, гад Жопа. Когда этот слон подошел близко к носорогу и его детенышу, то материнский инстинкт не заставил себя долго ждать и носорог сразу кинулся на него. Но поняв, что со слоном у них разные весовые категории, он сразу старается отступить. Кажется, что пингвины это безобидные животные, но когда им угрожает опасность, то они атакуют не задумываясь. Посмотрите, как этот пингвин бросился на помощь соплеменнику, на которого напал гигантский буревестник. Помните журавля из мультфильма «Кунг-фу-панда»? Оказывается, он есть и в реальной жизни. Если у вас хоть раз кусала черепаха, то вы прекрасно понимаете эту лошадь. Хотел бы я быть таким же спокойным, как этот журавль. Хоть богомолы и являются отличными хищниками в своей среде обитания, он хорошо понимает, что лучше не стоит связываться с черной вдовой. Змея заползла во двор к людям, но она понятия не имела, что ее там встретит бульдог. Именно так выглядит буллинг в животном мире. Спокойствие журавля оказывается ничто по сравнению с этим жирафом. Пишите в комментариях какие моменты для вас были самыми неожиданными, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.